Всем привет, меня зовут Ларин Алексей и я хотел бы оставить свой видеоотзыв после обучения в компании Деньги на банкротстве у Давида Рязаева и Павла Куксенко. Перед тем, как пройти обучение, соответственно, я начал собирать ту информацию, которая меня интересовала о банкротстве и как на этом можно зарабатывать. Наткнувшись на Павла и Давида, я понял, что эти ребята эксперты в своем деле и Uh, у них стоит uh, обучаться. Uh, посмотрев видеоотзывы на YouTube, uh, я в этом лишний раз убедился. Также у них есть группа ВКонтакте, где они выкладывают все свои кейсы, и по основании этой информации я принял решение пройти у них обучение. Uh, что касается обучения, первое, что мне понравилось, это, соответственно, uh, то, что обучение очень грамотно структурировано, и после каждого модуля есть... Uh, домашние задания, которые следует выполнять. Второе, что мне понравилось в обучении, то, что обучение не ради обучения, а ради того, чтобы выстроить большую команду людей, которые вместе, сообща, смогли бы зарабатывать. Это Павел и Давид не раз доказали, когда после каждого занятия отсеяли тех людей, которые не выполняли домашние задания. Здесь после этого, соответственно, стало все понятно, что Павел и Давид зарабатывают не ради того, чтобы обучить нас и заработать на этом деньги, а сделать из нас настоящих тех профессионалов, которые смогут зарабатывать вместе с ними деньги. Третье, что мне понравилось у Павла и Давида, то что есть поддержка 24 часа в сутки наших кураторов, которые нас не оставляли, и в случае каких-то возникающих вопросов они нам помогали. Не раз и я лично к ним обращался, и хочу сказать им тоже отдельное большое спасибо, что они нам помогли. Четвертое, что мне понравилось в обучении, то что мы сами реально почувствовали, что такое стать победителем торгов, открытого аукциона и публичного предложения. У Павла Давида есть задание, где каждый из группы должен выиграть открытый аукцион и, соответственно, публичку. То прекрасно понимаешь, что ты уже это можешь, ты это делаешь. И все оставшееся, это уже маленький какие-то нюансы. Пятое, что мне понравилось, то, что можно выигрывать лоты не только за свои деньги, также выигрывать за деньги инвестора. И оформлять все уже на самого инвестора это наверное один из самых важных таких пунктов которые многие думают а если мне нету денег а если я не смогу соответственно выкупить этот лот или он мне слишком дорогой то здесь как раз и это один из основных способов заработка где выигрывает все в заключение своего видеоотзыва хочу сказать следующее: для тех людей, кто еще сомневается, стоит ли не стоит проходить а, обучение у Давида и Павла, то сто процентов стоит. Посмотрите те видеоотзывы, которые на канале YouTube, посмотрите в группе ВКонтакте. Вы поймете, что можете написать каждому из них и задать вопросы лично. Также примите решение. Стоит оно или для не стоит. Если ты хочешь этому учиться, то обучаться нужно у тех, кто это уже смог это сделать. Так что всем пока-пока и до встречи.